Алексей Кравченко – заслуженный артист России, популярный киноактер и известный рок-музыкант. Дебютировал в кино в военной драме «Иди и смотри». Активно снимается в кино и играет на сцене театра, помимо этого является гитаристом рок-группы Горана. Алексей Кравченко появился на свет 10 октября 1969 года в Москве. Отца Алексей не знал, мужчина ушел из семьи к другой женщине, когда мальчик был совсем маленьким. После этого все заботы о воспитании сына легли на плечи его матери. В детские годы Кравченко и не помышлял становиться актером, единственный раз он вышел на сцену в образе греческого принца в театре при летнем лагере. Алексей рос хулиганистым пареньком, но по мере взросления доставлял маме все меньше неприятностей. В школе Кравченко не на шутку увлекся музыкой. Еще в начальных классах научился играть на гитаре. Подросткам создал ВИА, ребята пели советские хиты и неплохо в этом преуспели. Кроме музыки, юный Алексей Кравченко в старших классах увлекался бодибилдингом и добился здесь результатов. Об актерстве Кравченко не мечтал ни в детстве, ни в юности. На тот момент главной страстью была музыка, но кинематограф сам выбрал парня. Когда Лёша было 13 лет, подходящего по фактуре мальчика заприметил Элим Климов, который как раз собирался снимать военную драму «Иди и смотри». Так началась кинематографическая биография Алексея Кравченко. Роль белорусского паренька Флера Гайшуна оказалась первой карьерной ступенькой. Фильм был отмечен государственной премией Советского Союза, а читатели советского экрана признали кинокартину лучшей за 1986 год. Ради работы над ролью Алексей сидел на диете, юноше требовалось скинуть вес, чтобы попасть в образ. Последовавший за первой работой кино антракт затянулся на долгие годы. Кравченко окончил школу, выучился в ПТУ на фрезеровщика, работал на заводе возводил крыши на новостройках, отслужил в ВМФ во Владивостоке. По возвращении домой Элем Климов уговорил Кравченко поступить в театральное училище. Юноша выбрал Щукинское и без труда поступил. Во время учебы Алексей засветился в одном из видеороликов русского проекта Дениса Евстигнеева. На курсе Аллы Казанской Алексей оказался в числе лучших студентов. В 1995 году Кравченко вышел из стен Щуки с красным дипломом. Кинематограф Алексей Кравченко пришел в сложный период, который называют мало картине. В середине 90-х актер снялся в эпизодах ряда фильмов, не отмеченных особым зрительским вниманием. Зато в начале 2000-х ситуация изменилась. Зрители увидели Алексея в остросюжетной картине «Рейнджер» из атомной зоны, драмах «Цветы от победителей и мама», сериале «Досье детектива Дубровского» и мелодраме «Рождественская мистерия», где Кравченко вместе с Чулпан Хаматовой сыграли главных героев. С первой женой Алисой Кравченко познакомился во время службы в армии. Длительное время молодые люди переписывались. Алиса была в числе тех людей, которые оказали влияние на решение Алексея поступить в театральный вуз. В этом браке пара прожила вместе 18 лет, появилось двое сыновей. Старший из них – тезка отца Алексей. Младшего мальчика родители назвали Матвеем. Но со временем отношения Алисы и Алексея сошли на нет. В такой непростой период Кравченко встретил коллегу Надежду Борисову. Они познакомились на театральной площадке спектакля. Надежда, дочь известного актера Льва Борисова. Сейчас личная жизнь Алексея Кравченко, это Надя, с которой актер старается не расставаться ни на минуту, а также дети от первого брака и дочь Надежды Ксения. Кравченко и Борисова венчались в церкви.